Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч и сегодня у меня на обзоре система водяного охлаждения Be Quiet Silent Loop на 360 мм. Вы наверняка видели варианты на 240 и 280 мм, а вот недавно появилась вариация с секционным радиатором. И сегодня мы ее протестим, а также сравним с одним из самых интересных конкурентов от фирмы NZXT, Правда вариацией на 240 мм, Kraken X52. Но нас сегодня не только эффективность интересует, но и общий подход к комплектации, устройству и так далее. К слову, данные СВО и все комплектующие для тестов покупались мной в немецком магазине Computer Universe. Ссылка на него, а также код на 5 евро скидки будут в описании к видео. А мы собственно начнем. Итак, система водяного охлаждения от BeQuiet поставляется вот в такой вот черной коробке, внутри которой вас ждет очень красиво упакованная по отдельным пакетикам содержимое. А именно инструкция, комплект креплений под Intel и под AMD – включая крепежи под новый сокет m 4 и конечно же поддержка новых процессоров от Intel на сокете 2066, к слову именно на такой процессор достаточно горячий восьмиядерник 7820X я и устанавливал данную систему, также в комплекте кроме болтов имеется достаточно большой тюбик с пастой от фирмы big white паста хорошо мажется и это большой плюс производителю, у Кракина, напомню паста была нанесена только на подошву. У водоблока, что не очень хорошо, поскольку все-таки водянку порой нужно чистить, порой ее нужно снимать, менять термопасту. Соответственно, в случае с nzxt термопасту нужно покупать за свои деньги. Сама система состоит из трехсекционного радиатора, как я уже сказал, и, конечно же, водоблока, соединенных вот такими вот трубками. Сначала я думал, что трубки будут не очень, но как оказалось, гнутся куда лучше, чем кракеновские. Надежность не вызывает сомнений. Да и чутка подлиннее не будут, это тоже нужно отметить. Если подошва водоблока у NZXT была чисто медная, то у Silent Loop она никелированная. Прям в нее можно смотреться, настолько хорошо она отполирована. Это также является небольшим плюсом ферме BeQuiet, поскольку можно использовать жидкий металл в качестве термопасты, не боясь за воздействие жидкого металла на подошву кулера. Помпа у данной водянки устроена также очень интересно. Вода подается с боков, а засасывается сверху, что соответственно обеспечивает лучший теплоотвод. Для ее питания и регулировки имеется один трехпиновый коннектор. Также в комплекте идут три фирменных вентилятора от BeQuiet, это Pure Wings 2. Максимальная скорость работы порядка 2000-2050 оборотов в минуту. Да, у розничных моделей данных вентиляторов было всего 1500 оборотов, но вот в комплектации водянки обороты были увеличены. Дабы не заставлять пользователя тыкать питание вентиляторов в материнскую плату, ибо не у всех есть три контакта для вентиляторов и один для помпы, Бигвай добавили в комплект разветвитель с 1 четырехпинового коннектора на 3-3-пиновых. Тут автор хочет заметить одну интересную вещь. Если у Кракена был один кабель для регулировки помпы, идущий от нее к колодке USB 2.0, а второй кабель, который сразу соединял помпу, питание 3 пина на материнке, разъемы по 3 вентилятора, а также колодку SATA для питания всего этого добра то, соответственно, вы понимаете, что кабель менеджмент у NZXT был просто ужасный. Все эти кабеля разместить было достаточно проблематично, чтобы их и хватило, и в то же время они нормально как-то лежали за задней стенкой. Теперь же у меня два кабеля к двум четырехпиновым разъемам вентиляторов, и на этом, собственно, все. То есть кабель менеджмент стал намного проще, намного понятнее и адекватнее. Что касается установки водянки на процессор, то проблем не возникло. Так же, как и у всех, крепится она с помощью специальных болтов. Крепление, соответственно, достаточно стандартное. Единственное, что немного вызвало осложнение, это скобы, которыми водоблок крепится к процессору. Их достаточно сложно соединить и, соответственно, пришлось приложить определенную физическую силу. Итак, вот, собственно, и все. Водянка установлена, радиатор ее установлен, все это соединено трубками, все отлично. Теперь переходим непосредственно к тестам. Полный список тестовых комплектующих вы сейчас видите у себя на экране и так что касается шума то скажу следующее на 2000 оборотов то есть на максимальной скорости шум конечно же ощутимый порядка 41 децибела нужно сказать что хотя это и большая сумма но для 2000 оборотов в принципе 41 децибел это не так-то уж и много то есть назвать вентиляторы шумными во всяком случае на данный момент я не могу бесшумная водянка становится примерно на 65 своей мощности то есть по порядка 1300-1400 оборотов в минуту, уровень шума становится почти неразличимым, порядка 32 дБ, если процессор не горячий, то можно сделать еще меньше, так что претензий к вентиляторам у меня в принципе нету. Что касается помпы, то стрекотания нету, хотя как вы понимаете, оно появляется лишь через определенное время после начала эксплуатации, поэтому говорить на 100% что его и не будет, мы к сожалению не можем. Для проверки температуры я прогонял процессор 7820X, разогнанный до частоты 4.5 ГГц, в тесте RealBench, 30 минут, 16 ГБ видеопамяти. В таком варианте я тестировал как свой NZXT Kraken, так и Be Quiet Silent Loop. Напряжение на ядрах было порядка 1.215 Вольта. Да, много для 4,5 ГГц, но зато на 100% стабильно. И вот что у меня получилось в итоге. Кракен отработал тест нормально. Максимальная температура по ядрам была порядка 91 градуса. На самом холодном ядре до 100 градусов на самом горячем. Сказывалось, конечно же, то, что ядра имеют разный потенциал соответственно, греются по-разному. А также то, что в комнате было плюс 28, плюс 29 градусов. Хотя температуры и большие, но ядра не уходили в тротлинг. и, как вы понимаете, максимум для данного процессора это отметка в 105 градусов, которую они, к счастью, не пересекали. Вентиляторы и водянки работали на все 100%. А вот как с тем же тестом на той же частоте и с тем же напряжением справилась водянка от Be Quiet. Чтобы вам было наглядно видно разницу, я решил представить все это в виде таблицы с температурой ядер. Итак, минимальная температура по ядрам опустилась с 91 до 81 градуса, то есть 10 градусов разницы. Максимальная температура опустилась со 100 градусов до 96. Что же касается среднего результата по ядрам, то в среднем они стали холоднее на 7,5 градусов. Таким образом мы видим, что с BeQuiet частота 4,5 ГГц и с критической переходит в разряд вполне себе нормальных. Ведь это друзья стресс-тест и таких нагрузок в повседневной жизни у вашего процессора вполне вероятно вообще не будет. Позже я попробовал разогнать процессор до 4,6 ГГц, а частота 4,6 была взята с напряжением 1,235 при этом температуры поднялись примерно на 2-3 градуса до максимальных 100 градусов, что также является приемлемым для меня результатом, поскольку зима близко, как говорится, и температуры в комнате, а значит и в корпусе, опустятся примерно на 7-9 градусов. Да и опять-таки, таких нагрузок в реальной жизни достаточно мало, то есть а даже в моей практике они встречаются не так часто. Вот как-то так, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Из плюсов системы я могу выделить следующее первое это конечно же отличное охлаждение, то есть к нему никаких претензий нету, даже достаточно горячий процессор с плохим термоинтерфейсом под крышкой с так называемой жвачкой который разогнан по всем 8 котлам до 4-6 гигагерц даже он спокойно охлаждается данной системой охлаждения также хотелось бы отметить, что в системе идут достаточно тихие вентиляторы до 1400 оборотов они в принципе можно сказать бесшумные также нужно отметить что у данной водянки мало проводов это также является плюсом потому что кабель-менеджмент намного упрощается нужно также заметить что ubiquite silent loop 360 удобные хорошо гнущиеся надежные трубки что немаловажно для любой водянки наличие термопасты в комплекте также является очень достаточно существенным плюсом для многих ну и никелированная подошва, которая меньше подвержена окислению, всяким химическим реакциям и так далее, это также является, ну, небольшим, но может быть для кого-то важным плюсом. Ну и в конце хотелось бы отметить, что все-таки система достаточно просто устанавливается, то есть с установкой ни у кого не возникнет никаких проблем. Вот, что же можно выделить из минусов, а вот тут я на самом деле долго думал и понял, что назвать существенный минус я на самом деле не могу. Наверное, лишь отсутствие ПО для регулировки данной водянки, но на этом минусе я остановлюсь поподробнее. У кракенов, как вы помните, друзья, есть программное обеспечение, и с этим ПО больше проблем, чем с тем, чтобы регулировать работу водянки в биосе. Оно постоянно вылетает, зависает, не прогружается, слетают драйвера на подсветку помпы, на ее работу. В итоге отрегулировал я все. На следующий день все слетело. Отрегулировал скорости, начал настраивать подсветку, слетели регулировки скорости. Короче, то, что нету ПО, которая бы также нещадно глючила, как по мне, это скорее плюс, чем минус водянки Be Quiet. Поэтому водянка от Be Quiet, лично от меня заслуживает самых высоких оценок. И в сравнении с Кракеном я бы рекомендовал вам купить именно ее. И здесь, друзья, вопрос даже не в эффективности данных водянок, а скорее в удобстве их использования и эксплуатации. И здесь можно сказать, что Big намного лучше Кракена. Если надумаете купить какую-то из данных водянок, то как и обычно ссылка на магазин Computer Universe и код на 5 евро скидки будут в описании к видео. У меня на этом все. Если вам видео понравилось, то жмите лайки, подписывайтесь на канал, делитесь им с друзьями. Быть может для них это будет также интересно. Всем еще раз удачи и до новых встреч, дорогие друзья.